Ваши ролики не досматривают до конца. На график удержания аудитории нельзя смотреть без слез. А может, просто уже устали продумывать, как запихнуть в первые секунды посыл аудитории? Тогда для вас есть хорошая новость. Непропускаемые ролики в Яндекс.Директе. Привет, меня зовут Наталья, и я тот, кто поможет потратить вам деньги на рекламу с умом. Для медийной компании в Яндекс.Директе всем рекламодателям стали доступны непропускаемые ролики длиной до 15 секунд, которые позволяют лучше донести сообщение бренда до целевой аудитории. 15-секундное видео наиболее популярный формат среди пользователей видеосети Яндекса. За 15 секунд пользователи успевают сосредоточиться на продукте, а у него пропускаемых роликов такой длины сохраняется высокий уровень досмотров. Не менее 62% VTR по данным исследования видео в сети за последний год и более 80% досмотров по результатам закрытого тестирования формата, который Яндекс проводил в сентябре. За счет позитивного влияния на охват и досмотр сообщений, этот вид рекламы заслуженно пользуется популярностью у брендов во многих рекламных системах. Как это работает? В интерфейсе при создании или редактировании креатива рекламодатель может выбрать настройку «Непропускаемое видео». Непропускаемые видео стоит дороже обычных, поэтому Директ моментально перестроит прогноз ставок для участия в аукционе и подскажет цены, которых достаточно для размещения формата с учетом новой настройки и выбранных таргетингов. Нет ролика, а хотите попробовать новинку? Быстро и легко создать ролик позволяет видеоконструктор в Директе, а если вы еще не знаете как, то смотрите видео здесь. Не забудьте поставить лайки, подпишитесь на наш канал. С вами была Академия Вебком, до встречи!